власти Таиланда приняли решение временно отказаться от массового туризма. При этом задача не в том, чтобы окончательно закрыть границы страны. Цель стоит поднять средний чек, увеличив расходы туристов хотя бы на 30%. Глава управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн заявил о возможном временном отказе от массового туризма. Далее цитата. «Больше никакого массового туризма. Когда эта индустрия снова встанет на ноги, Таиланд не должен быть признан небезопасным местом. Он должен быть привлекательным местом, что означает, что мы обеспечим безопасность, гигиену, экологическую устойчивость, дополнительные впечатления и сосредоточимся на урожайности. Конец цитаты. В итоге турпоток королевства сократится примерно в 5 раз. С 40 до 8 миллионов в год.